Ну что, можно переходить да, к 13 вопросу? Значит, речь идет о неисполнении судебных решений, касающихся результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города Санкт-Петербурга. Ну, я уже э, в начале заседания сказала о том, что у нас зависло... Это, скажем, все, что связано а, ситуацией с ситуацией и с нашим намерением кардинально оздоровить а, избирательную систему города Санкт-Петербурга. И, к сожалению, то, что мы намечали сделать с Марса, пришлось отложить по объективным обстоятельствам, но это не значит, что мы это спустили на тормоза и сняли с контроля. Нет. А, сегодня, конечно, мы не будем а, рассматривать а, в комплексе. Скажем, все отчеты, все ответы, все аспекты и тех наших предыдущих постановлений, как они выполнялись. Но есть несколько вопросов, по крайней мере два, которые требуют нашей неотложной оценки, на что надо сейчас немедленно обратить внимание. Первый вопрос, который сегодня не будет отражаться в нашем решении, я просто хочу его озвучить и хочу предупредить комиссию города Санкт-Петербурга. В свое время мы пошли на мы, наша была инициатива в развитии, ну скажем так, в целях оздоровления избирательных процессов и системы в городе Санкт-Петербурге, исходя из тех безобразий, которые происходили уже перманентные, хронические происходили на муниципальных выборах. То есть у нас вот было решение изменить, скажем, провести реформу. Было дано право и все правовые основания, законодательные, организационные, сформировать дополнительные средства, выделил городской бюджет на формирование дополнительных территориальных избирательных комиссий. И мы рассчитывали, что это поможет, ну, скажем, полномочия э, направить полномочия в территориальную избирательную комиссию, но, как вы помните, я об этом не раз заявляла, что не надо менять шило на мыло, если качество формирования и дальнейшей деятельности территориальных избирательных комиссий будет мало чем отличаться от так называемых муниципальных избирательных комиссий с качеством работы которых мы с вами столкнулись в самом худшем варианте, который вообще может быть в одиозном варианте по целому ряду этих комиссий. К сожалению, к сожалению, вот мы тот шанс которую Центральная избирательная комиссия дала нашим коллегам, Городской избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, по формированию территориальных избирательных комиссий нового качества, которые бы отвечали тем требованиям и тем запросам, Граждан, избирателей, живущих в городе Санкт-Петербурге, которые были бы направлены на оздоровление всей избирательной системы, на повышение доверия со стороны. Потенциальных избирателей, жителей города Санкт-Петербурга, к итогам к процессу выборов. К сожалению, вот этот шанс, на мой взгляд, такой предварительный, не только на мой. Я думаю, что Николай Иванович, как куратор, если захочет, скажет несколько слов по этому поводу предварительно вот он не использован, меня, мягко говоря, просто по целому ряду направлений провален. Мы сейчас понаблюдали, думаю, ну посмотрим, что выйдет из этого. Наши коллеги решили, что цикл не до того, тут одно, второе, третье, и почему идет процесс формирования таким образом комиссии, что иногда некоторые из них превращаются в некий отстойник. Пристраивание людей, близких кому-то, там, извините, какому-либо чиновнику, какой-либо стране, которые малопригодны, я прям грубо скажу, к тем задачам, которые ставятся. Более того, Неоднократно нами декларировалось, и нас, наш коллега Виктор Александрович Миненко тут клятвенно заверял в том, что ни один человек, член там, комиссии ранее, который участвовал в работе комиссии, который был замечен в нарушениях, не будет рекомендован и не окажется в составах этих территориальных комиссий. И что мы видим? Помимо того, что туда сейчас назначаются люди, еще говорю, далекие и непригодные к исполнению тех задач, которые могут быть по целым ряду аспектов. Просто их пристраивают наглым образом, демонстративно. Так еще, и вот я тут, скажем, у нас появляется целый список людей, которые себя уже дискредитировали в предыдущих кампаниях избирательных. Я прям несколько фамилий только назову. У меня перечень довольно серьезный. Я прошу. Вот еще раз хочу сказать, что наше рассмотрение в целости, скажем, в комплексе всего, что происходит в Санкт-Петербурге, оно просто откладывается. Сейчас будет зависеть от того, когда будет общероссийское голосование, скорее всего, после него, оно никуда не уходит. И готовьтесь. Так вот, пожалуйста, несколько только фамилий приведу. Мамин, ТИК номер 33, ранее был заместителем председателя КМО «Озеро Долгое». Я только название скажу, во всех я сразу волосы дымом становится, потому что сразу вспоминается, что там происходило. Работа которая по подготовке и проведению выборов депутатов муниципального совета 2019 года сама же Санкт-Петербургская избирательная комиссия признала, что неудовлетворительной. И, несмотря на это, она назначает одного из руководителей, заместителя председателя ИКО. Новый состав. Ой, здесь читать и читать. Просто еще несколько. Проведу фамилии не всех. Волокитин. ТИК номер 54. Ранее председатель УИК номер 1625, в который... Вот в прошлом году члены МОИКа с правом совещательного голоса отказывали э, там в целой ряде реализации их прав. Препятствовали ознакомлению с документами, видеосъемки, фотосъемки и так, далее, и так далее. И самое главное, что там было зафиксировано массовое неоднократное нарушение голосования одних и тех же лиц. Не менее 25. Это так называемая «карусель» приходько тик номер 54 тоже тоже там вот это вот карусель на том же да дубовская тик номер вот 54 по 54 так они решили полностью его реабилитировать дубовская из того же 54 где была эта карусель киорка нет киорезка из того же 54тика Ну и так далее. Сейчас не хочу, просто список длинный. У нас есть целый ряд обращений, в том числе у по правам человека. Значит, полностью проигнорировали, полностью проигнорировали, пристраивая вот этих непонятных людей, которые, я так понимаю, собираются досиживать там до пенсии в основном. Ни одного представителя общественных организаций, наблюдательских организаций, которые вот активно участвовали в процессе, практически нет очень формально подошли и безответственно. Это вот мое предварительное мнение. А потом на основе фактов, когда будем рассматривать предметно, я думаю, что сейчас вот они продолжают формировать комиссии. Если в таком же духе будете продолжать, ну, продолжать. Даже дело не в том, что с нашей стороны вы получите все, что полагается. Вы вообще... Полностью дискредитируйте себя в глазах, уже полностью, окончательно и бесповоротно в глазах граждан-избирателей города Санкт-Петербурга. Но сегодня мы этот вопрос не рассматриваем. Просто предупреждаю, поскольку сейчас идет формирование этих комиссий. А теперь по существу того вопроса, ради которого я коллег попросила внести в повестку дня. У нас поступило целый ряд обращений, включая, я уже сказала, тоже по этому поводу обращение уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Обращение вызывает, скажем, глубокую озабоченность, обращает наше внимание на то, что там создалась просто беспрецедентная ситуация, когда муниципальные комиссии, имея на руках решение судов. Не только не принимают положенные меры по восстановлению нарушенных прав кандидатов, но и придумывают разнообразные ухищрения, каким образом это избежать. То есть фактически ряд муниципальных комиссий при потворстве, подчеркиваю, иного слова более подходящего я не найду, при потворстве городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга противопоставляют себя судебной системе. Я сейчас, я сейчас э, раскрою, почему я применяю это слово потворство. С одной стороны, вот это вот это лукавство. Комиссия как бы исполняет э, данные и поручения Центральной избирательной комиссии, вроде по форме все правильно, а с другой стороны, вот тех мер действенных, которые бы служи, скажем, э, привели к прекращению этих безобразий, они ничего они не принимают. Пример. Избирательная комиссия муниципального образования номер семь до сих пор не исполнила решение Василия Островского районного суда 22 ноября. Прислушайтесь только, от 22 ноября прошлого года. А сейчас что у нас май уже, да? которым ей было предписано внести изменения в протокол участковой комиссии номер 114 об итогах голосования окружной избирательной комиссии номер 14 о результатах выборов по этому многомодотному округу. Сначала муниципальная комиссия обжалует это решение в апелляционном порядке. Затем обращается в суд за разъяснениями, а потом, ссылаясь на режим самоизоляции членов муниципальной комиссии, никак не может собраться на заседание, но видите, ну, в каменном веке живут, а не в городе Санкт-Петербурге, чтобы принять законное решение. И только вот после целого ряда жалоб э э э господина Старикова и других по всем инстанциям, включается и Санкт-Петербургская комиссия, вот лишь вот буквально, по-моему, вчера, да, только признает незаконным бездействием ИКМО номер 7, до этого не было, не было, не видно, не слышно, в связи с неисполнением судебного решения. Ну, как вы думаете, каким образом, что она принимает? Она обязывает, она обязывает муниципальную комиссию исполнить указанное решение суда в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения городской комиссии. Вот... Вот совершенно, то есть вы понимаете, в чем лукавство, и в чем это вот я издевательство просто. Вот совершенно непонятно, почему при столь длительном затягивании муниципальной комиссии исполнения судебного решения до этого момента сам Петербургская комиссия дает еще целых 10 рабочих дней, то есть еще две недели на то, чтобы либо, это, послушайте, не просто, чтобы взять это там, исполнить, а либо это решение наконец-то исполнить, либо еще раз там в суд обратиться на расформирование этой комиссии и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что это элементарное потворство и противопоставление себя и субъектной системе. Точно такая же ситуация сложилась по неисполнению к остров декабристов. Решение Василия Островского районного суда 20 декабря 2019 года. Прекрасно, но вообще примечательно, что полномочия этой муниципальной комиссии переданы ТИКу э, номер два. Но теперь и этой комиссии, которая, вот замечу, формируется не представительным органом, а Санкт-Петербургской комиссии, и ей же назначается ее председатель, приходится на заседание городской комиссии официально разъяснять, что она должна исполнить это судебное решение. Или, может быть, расформированная. И опять 10 дней. По обжалованию результатов выборов депутатов Совета муниципального образования Новоизмайловского. Что фанит, что ли? Да, я что, никак фонит? не пойму. У кого, почему двоится мой голос? Нет? Мне докажется. У меня ничего здесь нет. Фонит. Фонит. Сейчас слышно, нормально? Проверьте, пожалуйста. По обжалованию результатов выборов депутатов Совета муниципального образования Новоизмайловская по многомандатному избирательному округу номер 141 происходит вообще, на мой взгляд, безобразие под прикрытием вот, вот это потворство Санкт-Петербургской избирательной комиссии городской. Решение Московского районного суда по этому вопросу вступило в силу еще 13 января. Так, май, 5 месяцев, да, сегодня 13? Нет, ну, 5 месяцев, да. Мало того, что ИКМО Новоизмайловская еще 12 февраля неправильно исполнила судебное решение, я так понимаю, что сознательно, и никаких действенных мер по исправлению этой ситуации до середины апреля Санкт-Петербургской комиссии принято не было, так еще и до сих пор городская комиссия не реагирует так, как следует, на неисполнение ее же решения этой муниципальной комиссии. Это с себя Само себя не уважать, саму себя высекать. Но комиссия у нас в Санкт-Петербурге уже не раз была в роли унтер-офицерской вдовы. Наверное, не хватает. Я уже вообще считаю, что какой-то правовой садам-захист. Еще 16 апреля городская комиссия признала незаконным бездействие ИКМО Новоизмайловское, но обязала эту комиссию привести свое решение в соответствие с судебными решением в течение пяти рабочих дней. Отмечу, что эти рабочие Отмечу. дни начинались, начинались только 12 мая, но и 18 мая этот срок закончился. Какие действия в этом случае принимает Санкт-Петербургская избирательная комиссия? Вот какие? Вот по имеющейся у нас информации, 18 мая городсберкомом в адрес ИХМО Новоизмайловская направлен запрос с требованием сообщить об исполнении решения Санкт-Петербургской комиссии от 16 апреля. Ответа в от вчерашний день не поступало. То есть это какой-то, вы знаете, такой э, ритуальный э, футбол, лукавый. Интересно, насколько она намерена взять нашим разберком. Насколько. Я думаю, это, это степень уважения к самим себе демонстрирует. Вот. На счет еще вернусь, Насчет оздоровления. Сейчас это звучит как издевательский, в целях оздоровления избирательной системы Санкт-Петербурга. Возвращаясь к тому, о чем я вначале сказала. Просто вот я сейчас вот у меня здесь справочка, хочу тоже дополнить. У нас должно быть сформировано 34 дополнительных территориальных комиссий. Так, сейчас посмотрю, что может еще что добавить по этому поводу. Ну, пожалуй, я уже все основное сказала. Мы к этому теме, к тому, сейчас внимательно, пристально смотрим, что там происходит. Мы вернемся к ней тогда, когда у нас действительно будет полноценная возможность это сделать. И все, что в нашей компетенции, а там, не хватит нашей компетенции, будем оперировать другим инстанциям. В любом случае... Мы доведем это до ума. У меня складывается такое впечатление, извините, дай Бог, что я ошибаюсь, поправьте меня, что, к сожалению, не... Э, скажем, уж ладно, я не говорю там о законодательной власти, но ну, не исполнительной не Недооценивает. впустил на самотек процесс и никакого участия в избирательной системы Города не принимает. Не понимая о том, что в будущем году предстоит серьезная кампания в городе Санкт-Петербурге, если будет продолжаться то, что продолжается. Мне даже трудно представить, какие могут быть результаты, какое отношение, какой уровень доверия предстоящим выборам, какие результаты могут быть, какое будет отношение горожан, Какая-то полная равнодушие, пассивность и безответственность, я бы так это оценила. Поэтому я специально, я не включаю сейчас, не даю, извините, не включаю нашего коллегу Виктора Санчея Миненко. Это та информация, которую я сейчас дала, она в данном случае не требуют самоотчетов и уверений. Мы вернемся к этому позже. Поэтому просто сейчас, коллеги, я предлагаю вам выписку из протокола и прошу поддержать. Зачитываю. Значит, единственное, я хотел спросить, Николаевич, вы хотите что-то добавить? Да, пожалуйста. Не слышно. Включайте. Включите микрофон, пожалуйста. Извините. Я не могу не высказаться, потому что формальный куратор региона. Почему формальный? Потому что сложно курировать регион. Но я не знаю, как у вас, у меня ничего. Коллеги, у всех все выключено, кроме булаева Пожалуйста, выключите а -а -а. все свои... Давайте. Николай пожалуйста. Да. Сложно курировать регион с руководством избирательной комиссии, которого договориться ни о чем невозможно. Ни о чем. Я это не в упреку говорю, я это констатирую как факт. Комиссия, которая не может обеспечить исполнение судебных решений, для меня выглядит как жалкое зрелище. И я в этом зрелище, к сожалению, тоже участвую. А все, что касается формирования комиссии, у меня был детальный разговор с Виктором Александровичем. Он хороший мужик, ему дали карт-бланш на формирование комиссии, но в данном случае возобладала не государственная точка зрения, а некие личностные интересы, и я могу убедительно показать, как трудоустраиваются свои люди на нормальные должности. Это тоже можно делать. Только вопрос в том, что ТИКИ, Сегодня формируются не на один день, они формируются на пять лет. И закладывается очередная бомба, так же как СЭКМО, теперь и через ТИКИ, под будущее кампании на голосование. И когда к власти приходят в избирательной системе непрофессионалы, перед которыми якобы ставят какие-то политические задачи. Позволю себе откровенно сказать, что политические задачи можно ставить только перед профессионалами. А все остальные испортят все, что можно, и подведут вас под очередные судебные многочисленные решения. Потому что они не профессионалы, делать ничего не умеют. И то, что сейчас делается с формированием территориальных избирательных комиссий, я это говорил и не скрываю. Это решение своих местечковых интересов под видом того, что вы же знаете, это же Питер. Нужно же всех развести. Никто никого не разводит. Все решают свои проблемы. И все идут на этой дистанции и пытаются каждый друг другом обогнать или обмануть. И Виктор Александрович впереди всех в этих разводках участвует. Виктор Александрович, я к вам с уважением отношусь. Но вы играете в данном случае не в свою игру. Вы думаете, и у нас с вами был разговор на момент назначения, когда я вам сказал... Вы мне сказали, все муниципальные главы, да вы что, они все подо мной, они все все сделают. Они все все сделали, но не так, как вы хотели. И теперь вы заправдываетесь, ходите за, за то, что они сделали, как они сделали. И сейчас вы пытаетесь сформировать территориальные комиссии под какое-то свое умозрение. Спросите коллег в других территориях. Председатель территориальной комиссии человек на вес золота. А у вас профессионально будет работать. У вас даже не золото, даже не платина. А вы ставите на эти роли людей, которые никогда не работали в избирательной системе. И вы в Питере их приводите на территориальную комиссию, в которой будет 50, 60 или 70 тысяч избирателей. Вы к чему нас всех готовите? Вы к чему нас всех готовите? Можете объяснить? Вы мне не смогли объяснить. Вы думаете, что вы сможете ими руководить? Это они вами будут руководить теперь. Они будут вами руководить. А вы будете также пытаться их защитить и не исполнять судебное решение. Это верх правового вверх Верх. Боев. Дальше некуда. И все это мы видим на протяжении вот третьего председателя избирательной комиссии субъекта. Ну, может когда-нибудь пора исправиться. Честно говоря, у меня вот стыдно говорить, что я куратор этого региона. Стыдно, потому что не знаешь с кем, не знаешь как, и не знаешь, о чем ты договорился, и что будет сделано. Спасибо. Николай большое спасибо. Точнее, чем вы сказали, не скажешь. И действительно, мы с вами прекрасно понимаем, что это уже затрагивает и авторитет и, и, и законодательно исполнительной власти впрямую, что с руководства города, которое до сих пор недопонимает, к чему могут привести вот эта, извините, непонятная нечистоплотная игра. Действительно, закладывается бомба по грядущей выборы в 2021 году. Очевидная. Коллеги, я предлагаю выписку из протокола, сейчас я зачитаю. По всему комплексу проблем вернемся, когда будет понятно, когда пройдет общероссийское голосование. Если в ближайшее время, естественно, мы не можем... Малька, можно, можно я вас перебью? Да, пожалуйста, Пойдем. Николай. Извините. Я не буду называть фамилии, вот пришла смс. -ка. Пойду во двор стреляться, что я когда-то выступал за омон комиссии, муниципальной комиссии. Но ведь это очевидно, что система питерская, и дальше по тексту. Вот что говорят коллеги в ответ на то, что мы обсуждаем. И они все это видят. Да все все видят, все все понимают. Этого еще более стыдно. Согласна, что стыдно. Заслушав доклад ну, вот председателя Памфилова о неисполнении судебных решений, касающихся результатов, ну ладно, не буду шапку читать, значит, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации решила принять к сведению информацию о неисполнении судебных решений, касающихся результатов выборов депутатов муниципальных советов городских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Второй пункт. Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии в рамках имеющейся компетенции в срок Внимание, до 25 мая даем вам несколько дней да, принять все надлежащие меры, направленные на обеспечение исполнения, вступивших в законную силу решений судов, касающихся результатов выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, муниципальный округ номер 7, муниципальный округ Остров декабристов и муниципальный округ Новоизмайловская. Пункт 3. Поручиться Санкт-Петербургской избирательной комиссии в рамках компетенции в срок до 25 мая 2020 года принять меры, направленные на привлечение к установленной ответственности избирательных комиссий и их должностных лиц, допустивших неисполнение вступивших в законную силу решений судов, касающихся результата выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в том числе, направить соответствующее обращение в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет наличия в действиях указанных должностных лиц состава преступлений санкт-петербургской избирательной комиссии пункт 4 представить отчет о принятых мерах указанных в пункте 2 и 3 настоящей выписки из протоколов заседаний в срок до 27 мая 2020 года. Но я так понимаю, надо вставить, представить отчет от принятия ЦИКО. Вставьте сюда, пожалуйста. Центральный избирательный отчет. Кому? Нам. Значит, ну и опубликовать. Пятый пункт. Опубликовать настоящий выпуск из протокола. Вот, коллеги, вот такая выписка из протокола. Я прошу поддержать. И если вот Я ставлю на голосование. если среди коллег с членов ЦИКО те, кто против? Кто воздержался? Я так понимаю, что вы меня поддержали, принято единогласно. Я вас благодарю, коллеги. Да, я надеюсь, что Виктор Александрович, ну в конце концов, сколько же можно, э, сделайте какие-то выводы, но уважать себя заставите, сами себя уважайте. Коллеги, я всех благодарю. Мы сейчас сделаем не.